Памятные рожи, в памяти Сережи, В памяти Сережи весь десятый А. Слева Соколова, справа Тимошова, А внизу по ряду хлопчиков братва. Туфли жмут на пятку, подложили ватку, Рассадили ровно, классно три ряда. Но помеха справа, вот же блин подстава, Пальцы в рожки ставит, Улыбка с Солнце в глаз сияет, Соколова знает, Как по ней Сережка сох последний год. Помнит старшеклассник, И как был проказник, И как записался с дуру на фагот. Швихребьется волос, Помнит классный голос Той, что в серединке смотрит в объектив. Нет ее на свете, Подросли и дети. В деревянной рамке память понести.